Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые пишите в комментариях, поэтому если вы хотите, чтобы я ответил на вас, на ваш вопрос, просто напишите его в комментариях. Вопрос такой. Нет уже панических атак, но что же дальше делать с тревогой и симптомами ВСД? Очень отличный вопрос Потому что, конечно, когда вы избавляетесь от панических атак Казалось бы, первым делом вы думали, что вот Я от этого избавлюсь, моя жизнь станет снова прежней, хорошей, прекрасной Но бах, панических атак нет То есть я не довожу себя уже до паники Приступов нету Но симптомы есть, тревога есть То есть мое состояние улучшилось процентов на 10 А что делать дальше, непонятно Так вот Смысл заключается в том, что панические атаки ⁇ это всего лишь вишенка на торте, а вам осталось съесть сам торт. Сами панические атаки являются как раз следствием тревоги и симптомов ВСД. То есть вы планомерно в течение нескольких лет приходили к этому состоянию, и также планомерно вам потребуется из него выходить, совершая верный определенный ряд действий. Чтобы вы ориентировались на эти действия, есть всего три ключевых классных, я бы сказал, момента. Первый момент это сами события, на которые вы реагируете тревогой. В любой момент времени, когда возникает страх, это значит, что произошло какое-то событие, на которое вы тревогой среагировали. Страх, тревога это одно и то же. Дело в том, что вы можете не понимать, на что среагировали страхом, просто потому что вы не обладаете достаточным знанием о событиях. Вы не обладаете а, информацией о том, как именно их надо фиксировать. У вас нет достаточно количества уже зафиксированных событий, ну или вы делаете. Это все один. Но в любом случае, вам надо понять, что всегда ваш страх это следствие вашего восприятия объективной реальности. Ваша задача определить события, то есть объективную реальность, которую вы восприняли как опасно Это нужно делать в течение как раз вот каждого дня. То есть все те ситуации, которые сейчас вызывают тревогу, они же и провоцируют симптомы ВСД. Потому что симптомы ВСД это не что иное, как проявление симптомов страха в теле. То есть у вас есть повышенная тревожность в целом и ваша э, склонность реагировать связана с большим количеством событий, которые вы э, воспринимаете как опасные. Эти события происходят у вас в течение вашего каждого дня. То есть каждый день идет время, и вы сталкиваетесь с этими событиями. Эти события по мере их возникновения нужно фиксировать, понимая на какую объективную реальность я среагировал. Это первый шаг. Второй шаг – это разбор событий. Вам нужно научиться менять свое восприятие к этим событиям. Для того, чтобы поменять восприятие, нужно, если событие является вашим планом, найти варианты развития событий. Если произошедшее событие, на которое вы среагировали, то есть, если события относятся к произошедшим, то вам нужно найти совокупные причины произошедшего события. И таким образом вы перестанете воспринимать негативно произошедшие события, начнете воспринимать их естественно. А в любых своих будущих планах будете видеть варианты, а не только хороший и плохой, из-за которого у вас возникает страх. Это второй момент. То есть первый момент – фиксация событий, второй момент – это разбор событий. Третий момент – это ваш один день. Ваша задача – не останавливаться, пока вы не придете к результату. Результатом будет для вас то, что в течение дня не было никаких тревог и никаких симптомов. То есть показателем верности движения к цели, к результату, является снижение количества тревог в течение дня, снижение количества и интенсивности симптомов в течение дня, изо дня в день. Если вы разбираете текущие тревожные реакции, текущие свои тревоги, в течение одного дня, которые возникают, то проработав их, в следующий день вы столкнетесь с меньшим количеством таких тревог. И, соответственно, проработав их еще меньшим в следующий день. И таким образом, с каждой проработкой, вы уменьшаете количество ежедневно возникающих у вас тревог, и вы начинаете все дольше, дольше и дольше чувствовать себя спокойно и бессимптомно. Вот это и является основным, то есть три момента, это фиксация событий тревожных. Для этого вам понадобится АБЦ-схема когнитивно-поведенческой психотерапии. Я оставлю вам видеокурс «Пять шагов». Вы, может быть, его смотрели. Там я рассказываю как раз про технологию фиксации более подробно с текстом примерами. Второе – это разбор событий. Также в видеокурсе вы увидите примеры разборов событий и как мы разбираем планы и как мы произо... разбираем произошедшие события. Ну и, соответственно, третий момент – это ежедневность. То есть не ежедневность в каком-то конкретном смысле, а ориентир на день. Вот у вас день, и результатом должен быть отсутствие тревоги и симптомов в течение дня. И так должен повторяться каждый день. Поэтому ваша задача – ориентироваться на то, чтобы в течение каждого вашего прожитого дня – не было или уменьшалось количество тревожных событий и симптомов. Если этого не происходит, вы стоите на месте. Если это происходит, вы двигаетесь в правильном направлении. Соответственно, сейчас давайте мы подытожим, что панические атаки, если у вас прошли, то основной пласт работы остался с тревожными событиями. Причем у вас могут быть даже слабые тревожные события, мелкие. Их тоже надо прорабатывать, потому что когда они более интенсивные становятся, они будут вызывать более сильный страх. Вот это является ключевым в работе в дальнейшем с тревогой и симптомами ВСД. Убирая тревогу, вы автоматически убираете сами симптомы ВСД. Соответственно, прямо сейчас поставьте лайк, переходите в комментарии к этому видео. В комментариях прикрепленном будет мой видеокурс «5 шагов». Смотрите, внедряйте эту технологию в свою жизнь. Если у вас еще есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях, и я сниму на них видеоответ. Спасибо за внимание. Всем пока.